Сегодня четверг. По новому стилю 30 марта, по старому стилю 17 марта. Седмица Пятая Великого Поста. Четверток Великого Канона. Постный день, глаз восьмой. Сегодня праздник. Преподобного Алексия, Человека Божия. Преподобного Макария, Игумина Калязинского, Чудотворца преподобного Парфения Киевского и Расхимонаха, мученика Марина Кисарийского, Палестинского, святителя Патрикия, просветителя Ирландии, епископа, священномученика Александра Поливанова, пресвитера, священномученика Виктора Киранова, пресвитера. Житие преподобного Алексия, человека Божия. Преподобный Алексий, человек Божий, родился в Риме от знатных и благочестивых родителей. Отец его, Еффемиан был сенатором. Он отличался душевной добротой, был милосерден к больным и страждущим, ежедневно устраивал у себя дома три стола для сирот и вдов, для путников и для нищих. У Ефемиана и жены его, Аглаиды долго не было детей, и это омрачало их счастье. Но благочестивая Аглаида не оставляла надежды и услышал ее Бог и послал им сына. Отец назвал младенца Алексей в переводе с греческого «защитник». Святой Алексий рос здоровым ребенком, хорошо и прилежно учился. Когда же он достиг совершеннолетия, Евфемиан и Аглаида решили его женить. Они выбрали для сына девушку царской крови, очень красивую и богатую. Оставшись после свадьбы наедине с молодой женой, святой Алексей отдал ей свой золотой перстень и поясную пряжку со словами «Сохрани это, да будет между тобой и мной Господь, доколе не обновит нас своею благодатью». Потом он вышел из брачного покоя и той же ночью покинул отчий дом. Сев на корабль, отплывающий на восток, юноша прибыл в Лаодикею Сирийскую. Здесь он пристал к погончикам ослов и добрался с ними до города Эдессы, где хранился нерукотворный образ Господа, запечатленный на плащанице. Раздав остатки имущества, юноша оделся в лохмотья и стал просить милостыню в притворе храма Пресвятой Богородицы. Каждое воскресенье приобщался он святых христовых тайн. По ночам Алексей бодрствовал и молился. Вкушал он только хлеб и воду. Тем временем родители и жена святого Алексия, опечаленные его исчезновением, послали слуг своих на поиски. Были они и в Эдессе, входили в храм Пресвятой Богородицы и подавали милостыню святому Алексию, не узнав его. Через некоторое время слуги вернулись в Рим, так и не найдя святого Алексия. И никому из родных не было откровения о нем – Тогда они смирились и хотя продолжали скорбеть и тосковать о нем, но положились на волю Божью. Преподобный Алексей провел в Эдессе, прося милостыню в притворе храма Богородицы 17 лет. Сама Пречистая, явившись во сне церковному сторожу, открыла, что нищий Алексей есть человек Божий. Когда же жители Эдессы стали чтить его, преподобный Алексей тайно бежал. Он думал отправиться в город Тарс, в Малой Азии, родина святого апостола Павла, но корабль, на котором плыл преподобный Алексей, в сильную бурю сбился с курса, долго блуждал и пристал, наконец, к берегам Италии, невдалеке от Рима. Святой Алексей, узрив в этом промысел Божий, пошел до Евфимиана. Он попросил у него приюта и упомянул о кровных его, пребывающих в странствии. Тот рад был принять нищего, дал ему место в сенях своего дома, велел носить ему пищу с хозяйского стола и приставил слугу для помощи ему. Остальные слуги из зависти стали из-под тяжка оскорблять нищего, но преподобный Алексей прозрел в это дьявольское наущение и принимал издевательство со смирением и радостью. Он по-прежнему питался хлебом и водой, а по ночам бодрствовал и молился. Так прошло еще 17 лет, когда же приблизился час кончины его, преподобный Алексей написал всю жизнь свою, и то тайное, что было известно отцу с матерью, и слова, сказанные жене в брачном покое. В воскресенье, после божественной литургии в соборе святого апостола Петра, совершилось чудо. От святого престола шел глаз свыше «Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме и всем народе его». Весь народ в ужасе и восторге пал ниц. В четверг вечером в соборе апостола Петра молили Господа открытием человека Божия «Из престола шел глаз». В доме Ефимиама «Человек Божий, там ищите». В храме присутствовали римский император Гонорий, правивший с 395 по 423 год, а также папа римский Инокентий I, правивший с 402 по 417 год. Они обратились к Евфимиану, но тот ничего не знал. Тогда слуга, приставленный к святому Алексию, рассказал Евфимиану о его праведности. Ефемиан поспешил к преподобному Алексию, но уже не застал его в живых. Лик блаженно почившего святого сиял светом нездешним. В руке преподобный Алексей держал крепко зажатый свисток. Тело святого Алексея с подобающими почестями перенесли и положили на ложе. Император и Папа Римский преклонили колено, прося святого разжать руку, и святой Алексей исполнил их просьбу. Свиток с жизнеописанием святого был прочитан чтецом храма во имя святого апостола Петра. Отец, мать и жена святого Алексия с плачем припали к телу святого, поклонились его честным останкам. При виде такого события многие плакали. Ложе с телом святого Алексия было поставлено посреди центральной площади. К нему стал стекаться народ, чтобы очиститься и разрешиться от недугов своих. и начинали говорить, слепцы прозревали, одержимые и душевно больные выздоравливали. Видя такую благодать, император Ганорий и папа Инокентий I сами понесли тело святого в погребальной процессии. Честные останки святого Алексия, человека Божия, погребены в храме во имя святого Ванифатия. 17 марта 411 года. В 1216 году были обретены мощи святого. Житие его истори было одним из самых любимых на Руси. Житие преподобного Макария Калязинского. Напрасно трудился я и без успеха совершил такой дальний путь на святую гору мимо Калязинского монастыря, ибо можно спастись и в нем живущим. «Здесь все делается подобно Кеновиям, находящимся в Святой горе». Таким был отзыв об этой знаменитой русской обители, лежащей на Волге в пределах Тверских, старца Митрофана Бывальцева, подвязавшегося девять лет на Афоне. Благочиние и благолепие монастыря отмечал также и преподобный Иосиф Волоцкий, знаменитый проповедник и строгий игумен знаменитой обители на Волокеламском, известный борец с ересью жидовствующих. «Со всей Руси тысячи богомольцев шли в Колязин, дабы воочию зреть подвиги братьев и поклониться честным мощам основателя той обители». Преподобного Макария Калязинского получить обличение и исцеление от тяжких душевных и телесных недугов. И здесь у раки со святыми мощами по вере приходивших совершалось множество чудотворений. Родился преподобный Макарий, игумен Троицкого Калязинского монастыря, в 1402 году в селе Гриднице Грибкове ныне кожина, Близ Кашина в боголюбивой, строго чтущей заповеди Господней семье. Родители, боярин Василий Ананьевич Кожа, прославившиеся своими воинскими подвигами при великом князе Василии Васильевиче II Темном и супруга его Ирина, память их чтит совместно, с детства воспитывали Матфея, имя в миру, в вере и богопочтении. Атрок любил проводить время за чтением духовных книг, и все прочитанное глубоко западало в его сердце. Он не увлекался играми и в душе своей непрестанно возносил дорогие сердцу молитвы, псалмы и духовные песнопения, задумываясь при этом, как послужить Богу. Когда стал приходить в совершенный возраст, начал Матфей помышлять об удалении от суетной мирской жизни. Родители его, однако, не желали, чтобы он принял монашество и приводили библейские примеры жития новозаветных святых, спасшихся в миру. Послушный сын, не желая огорчать родных и повинуясь, согласился на брак и вскоре женился на девице Елене Яхонтовой. Молодые супруги пообещали друг другу в случае, если один из них умрет, а вдовевший примет монашество. Спустя год после свадьбы Матфей потерял отца и мать, а еще через два скончалась Елена. И 25-летний Матфей оставил временное, взыскуя вечного, и поступил в находящийся неподалеку Николаевский Клобуков монастырь, где постригся с именем Макарий. С ревностью проходил он все всемонастырские послушания, смирением и кротостью превосходя всех, и подвиги молодого инока возбуждали удивление братьев. Спустя некоторое время, тяготясь многолюдиям обители, преподобный по благословению Игумина, удалился в пустынь. Он избрал место в лесу, лежавшее в 18 верстах от Кашина, неподалеку от Волги, между двух небольших озер. Здесь он срубил себе кельлию, и никто не мешал его подвигу уединенной молитвы. Лишь дикие звери приходили и ласкались к нему, и он делил с ними пищу. Прознав об отшельнике, стали стекаться иноки к преподобному Макарию, желая молиться вместе с преподобным в его кельлии. Он смиренно принимал их и наставлял в правилах иноческого жития». Так уединенная лесная чаща обратилась в монастырь, где игуменом был избран преподобный Макарий. Земля, на которой лежала братья, принадлежала боярину Ивану Каляге, который со времени поселения там преподобного Макария с неприязнью смотрел на инока. Когда же была устроена церковь и число пустынников увеличилось, Каляга испугался, что к обители может отойти часть его земли, и так это его угнетало, что он замыслил даже убийство преподобного. Но Божие наказание не замедлило сказаться. Смерть постигла семью Каляги, а сам он тяжело заболел. Прибывая в несчастье, строивший недобрые планы боярин, раскаялся в своем грехе и, исповедав его Макарию, был прощен. Вскоре коляга под воздействием проповеди преподобного вступил в Макария в монастырь, подарив ему все свои земли. С тех пор ради смирения сам Макарий именовал обитель Калязинскую, ныне город Калязин Тверской губернии. Довольно быстро она приобрела широкую известность, ибо ученики преподобного Макария, следуя примеру своего духовного отца и наставника, совершенствовались в иноческом подвиге и держали строгую аскезу. Множество людей, и знатных, и простолюдинов, просили преподобного принять их в число братьев. И надо сказать, еще при жизни преподобного Макария из обители Колязинской вышли преподобный Ефрем Перекомский, память 16 мая, и преподобный Паисий Угличский, память 6 июня. Чудодейственна была молитва преподобного Макария, получившего при жизни своей от Бога дар исцеления недугующих и страждущих. Так он освободил от болезни некоего расслабленного Захарию из села Кесовогора, гора вразумив его с любовью. Чада! Приблагий Бог не хочет смерти грешника! О жизни и обращение ко спасению и какими ведает судьбами приводит его ко спасению через покаяние. Тебя постигло Божие посещение, и если покажешься и оставишь прежние обычаи, Бог пошлет тебе исцеление. Если же нет, то пострадаешь и больше всего. Принесший покаяние, грешник исцелился, а после того стал священником в своем селе, и всю жизнь помнил наставление преподобного Макария. Другой раз преподобный вылечил мучимого бесами боярского Василия Рясина. После молитвы преподобный Макарий осенил его крестным знамением, и тот очистился. Обрадованный, неспосланный милостью Божией, он избрал иноческий путь. Наградил Господь Духоносного Старца также и даром прозорливости. Однажды украли монастырских валов. Внезапно воры были поражены слепотой и, долго блуждая в окрестностях, опять оказались у ворот обители. Преподобный Макарий осматривал в то время хозяйство и, как бы не зная, в чем дело, спросил, увидев их, почему они здесь. Да к тому же с валами. Похитители сознались во всем и раскаялись. Преподобный отпустил им грех и, исцелив, наказал впредь не посягать на чужое. Незадолго перед своей кончиной преподобный Макарий заболел. Некоторое время он безмолвствовал, а в предчувствии исхода, избрав братью, благословил и поцеловал каждого и простился. «Предаю вас Господу Богу, пребывайте всегда в трудах, посте, бдении и непрестанной молитве». «Блюдите чистоту душевную и телесную, не воздавайте зло на зло или досаждение за досаждение. Разумеете, братья, если я имею дерзновение к Богу, то в моем отшествии сия обитель не оскудеет, но распространится». Представился игумен Калязинский 17 марта 1483 года глубоким старцем на 82 втором году жизни и был погребен близ построенной им деревянской церкви. Над могилой его была сооружена и украшена образами деревянная часовня. Когда храм обветшал, жертвователи решили обновить его, выстроив на том месте каменную церковь. Во время копания рвов для ее основания был обретен гроб преподобного. От его нетленных мощей исходило благоухание, седины старца были чисты. И даже ризы не изменились. Случилось это 26 мая 1521 года. Житие священномученика Александра Поливанова при Свитера Священномученик Александр служил священником в Троицком храме в селе Алтата Ачинского уезда Енисейской губернии. Он был расстрелян большевиками в четырех верстах от села Алтата 30 марта 1919 года. Тело пастыря-мученика было перевезено в город Ачинск и предано здесь торжественному погребению. Житие преподобного Парфения Киевского Преподобный Парфений Краснопевцев Киевский Иеросхимонах — духовник Киево-Печерской лавры. В миру краснопевцев Петр Иванович родился в селе Симонове, Алексинского уезда Тульской губернии, 24 августа 1790 года, в семье церковного причетника. Духовная одаренность святого проявилась в юности. Образование получил в Тульском духовном училище, а затем в семинарии, откуда до окончания курса уволился в 1815 году. По увольнении из семинарии поступил в Киево-Печерскую лавру, где подвязался в труде, молитве, полном послушании и неосуждении. С 1819 года стал послушником. 20 сентября 1824 года там же был пострижен в монахе с именем Пафнутий. В 1830 году был посвящен в Сан-Ира монаха и вскоре стал духовником Лавры. Главным в духовном становлении святого были совершенная незлобие, кротость и непрестанная Иисусова молитва. Святой также читал молитву Богородицы Дева ежедневно 300 раз. В 1838 году был пострижен Великую Схиму с именем Парфений. С этого времени Иисусова молитва творилась в сердце святого даже во сне. В трудные или переломные моменты жизни старцу являлись святые покровители и Богородица, от которой он получил объяснение Великой Схимы. «Схимничество есть посвятить себя на молитву за весь мир». Духовная жизнь святого строилась на размышлении о тайне воплощения и на созерцании единства Иисуса Христа и Богородицы в домостроительстве спасения и в искупительных страданиях. Преподобный сложил несколько широко известных молитв ко Христу и Богородице. Был духовником киевского митрополита-святителя Филарета Амфитеатрова, Последние 16 лет жизни ежедневно служил литургию в его домовой церкви. Своим духовным детям заповедал борьбу со страстями, непрестанную молитву ради стяжания Святого Духа. Ежедневное чтение Евангелия и Псалтери. Представился 25 марта 1855 года. Широкое народное почитание старца Парфения началось сразу после его смерти. Прославление его было совершено в Украинской Православной Церкви 27 июля 1993 года.